И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Скелетон. И на этот раз я буду обозревать мод под названием печки. Очень хорошие печки. Он добавляет 4 новых вида печек. И что ж, давайте проверим. Первая вся нам знакомая печка. Жарит очень долго, Ну ладно. Попробуем железную печку. Да, давайте ее обратно вернем. Вот так. Так она нам больше не нужна. Ставим так и так. Она уже быстрее, гораздо быстрее. Как видите. Все. Давайте попробуем теперь золотую печку. Она жарит еще вдвое быстрее. Алмазная печка. еще быстрее. Сейчас вы будете в шоке, вот честно вам говорю. Смотрите на это. Фиталите. Господи, мечта любого майнера. Но.. К сожалению, крафт у нее очень дорогой. Вот честно скажу, очень дорогой. Для этого нам пол, 5, 6, 10, 6. Ну что ж, а этот уже рис-тарпажа. И вот так, давайте я вам покажу их не крафт. Для этого нам понадобится железо, золотой слиток, алмазги и стекушка. Но стекушка я почему-то не нахожу. Итак, давайте... А, и простую печку давайте возьмем. Итак, чтобы сделать железную печку, нам понадобится одна простая печь и 8-6 железа. Получаем железную печь. Итак, чтобы сделать золотую, такая же диарема. Все. Чтобы сделать алмазную, мы вот так не сможем сделать. Видите, ничего не появляется. Для этого мы должны сделать так... Так, так и так. Да блин, что такое то Вот получается алмазная печка. И так, чтобы сделать алмаз, чтобы сделать вот такую печку, это нужно в фатали ресурсов. Там понадобится, забыл, как он называется, Обсидиан понадобится. Ой, да чего там только не понадобится? Кажется, железный блок, ну и так далее. И вот так, я расскажу вам дополнение. Вот это я так и не забрался. Что они делают? Так, секундочку, я вот это уберу. Уголь, леска, колор. Давайте сначала с этими. И так, пока наши эти жарят. Так, как я понял, вот это... Вот это вот такое. дополнение помогает меньше углю. Так вот, тратится. Или вот это. У сразу раз два. Ферл, это Advanced. Итак, вот это я.. Ой. Ух ты. Я что-то сюда. А, и так. Сюда мы никак ничего не сунем. Так, попробуем балмазнуть. По мы, конечно, можем сюда запихнуть. Подождите, тут не оскорзается. Тут еще много. Вот сюда можно запихнуть. Кажется, к скорости прибавляем. Пусть берем. Нет, не прибавляем. Так, короче, крафты вы можете увидеть по ссылке, которая находится ниже моего видео. Также найдете там модулоудер, чтобы это все установить. И так, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Скелетон. Всем удачи. Всем пока.